Всем привет, с вами я, Один, И Олечка38, сегодня мы будем играть в это сам Да, Итак, сегодня мы решили, по, скажем так, немножко поиздеваться, скажем так, над игрой. Мы сделали такую вот автоколонну, да? И Оля сейчас будет на поезде ломать эту автоколонну. Надеюсь, это видео заслужит лайка, поэтому поставьте лосик. Если вам понравилось, конечно, это видео. Мы раньше такого делали, но это очень много было. И мы хотели вам это снимать, и поэтому мы сейчас... Да. Суть такова, что я буду ехать и должна сломать эти все машины, которые сломаются. Она не поломается, будет такое шоу. При очень маленьком шансе какая-то машина может спустимся бы с ним залагать. Поэтому начну разгонять уже что-то. Когда врачи ехать, нужно много-много тускливых вопросов. Крики. Свидетельские вопросы. Давайте посмотрим. У меня столько, как это все окрали, я приходила в спину и смотрела. У меня столько, сколько лет... У меня столько, сколько лет... Так, слишком неточно. Да все, Оля уже получила через кое-какие деньги. Вот уже мне на кресто. Так, он разгоняется и начнм. Красота-то какая! Ух, так это было красиво, конечно. Смотрим еще этого канали какой-то. Что-то взорвал. О, воу, воу, во видели? Поезд только что. Ну, что он ночью протянула? Е туда-та-та! Господи! Стой, ну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 так, смотри, знаешь, да, что здесь находится вот такая вот аэротачка, типа, вот как тут красиво все разошлось. Ну вы, наверное, узрели, узрели эту красотень. Эм, так что сегодня давай сегодня еще что-то сделаем, что-ли, Так, все, мы продолжаем. Все, Оля уже выехала на это послачное, я проверила, как стрелять у меня вот кнопочка. Ставили. Я лечу, Дима, я лечу! А, уже с побитым крылом, так, я сейчас затык Я лечу! Там, ты так <связывая> что <чё> ты рислаешь? <связывая> ну ты не лети, лети на точку, кто -то нам уже нужен. Ну она чуть не туда, конечно, полетела, не на ту точку. А ты куда летишь, господи, ты падаешь? <связывая> <связывая> Часто падаешь, блин. Я вообще... так я вообще не вижу тебя. Да <связывая> я знаю, что ты не видишь, ты, дебор, ты не видишь. вроде. Я вон я вижу. Ты, ты что так не склон на земле взгляда? Потихоньку, тихонько подниму нас чуть-чуть. Кукрасненько, чуть-чуть не сильно поднимай. Убери шасси, шасси убери. Иди ничего. Умно? Да, да убрал, заново, убрал, убрал. Не очень. Вправо нажимай. Я и так уже лечу вправо. Все, давай. Разворачивайся, иначе позже скоро стоять. Типа, ты за карту? Все, давай, летим. Я разворачиваюсь уже сейчас... Мы держимся. Я за голову. Я хочу вообще в то уже пометать или еще какие-то. есть я хочу там даже себе в мире, потому что все. Просто идите, даже сядьте на какой-то любой аэропорт. Ну что, на точках, на трех точках обязан аэропорт? Ага, я вообще в море, блин, все. Молодец. Реб ⁇ к, давайте же в море. Я на диму сейчас, пожалуйста. Почти радиус. Так спускаемся. Я лечу, я лечу, отправим. Увеличим скорость. Ты даже сядь с короче куда-нибудь, ну не можешь не досниться. Я уже нашел почти что. Ты же на радаре меня отображаешь, отображаешься. Угадай, а? сколько котиров под ним? Прикольно. Эй, а иду короче на точку. Это я уже вижу. Ух ты, я, ты что такое высоко поднялся, конечно? А что ты не можешь? Не, могу конечно, но блин, ты высоко, зачем много подмостков надо? Сейчас, зачем быстро возьмешь мир, то я просто меня двигать загоню. Блин, бады, потихоньку. Ты бы не быстро крите слушай. Давай, ты человек, у тебя темнешь. Я тебя когда давай. Ты что, у тебя, конечно, подбьет крыла. Ты такая летишь такая, блин, встречаемся уже. Ну, ничего страшного. Я всегда летаю с подбьетными крылами. Это же впервые. Это уже... Я, -то я даже не... догнать, блин, не могу. У нас тем уже скорость, похоже. У меня? Да. А это же первые... Ты что, падаешь? А, нет. Ну так бывает что-то такое просто. Подкашиваешься, что? В каком плане подкашешься, я не понял. Баш, ну под наклонаешь, там потом переклоняйся. По-моему, ты немножко начал дымите, Оль. Да, я знаю. Я хотел. Сильно дымишь! Похоже, сначала по тебе польну, Лоля, ты горишь! Я знаю. Сильно почему горишь? Я знаю. знаешь, ты можешь скоро разбиться так? Блин, я скоро теряю, блин. Я бочку сейчас сделаю. Какую бочку, у тебя бомбовый похоп что-то? Говорила, что мама не летай с полными самолетами. Давай, а. падай, падай, падай, падай. падай, падай. падай. падай, падай. так. Лучше не горит. Падай! падай, падай за уши. Умри, я умри. Ну, Двигатель души не может падать тихо. Мы просто сейчас покатаемся там поиграем. И верхний, и нижний стабилизатор. Все равно, если сейчас прям плавность, я думаю, что не будет, я думаю, все Опа! Плавника, плавника! Опа! Давай В море, в море, в море! Ухухухуху, я буду горома. Чувак, давай ты бюря на оборот, теперь ты будешь на 500 лет сможешь к тебе в А я не знаю, как стрелять. Я только на самолете смогу вылететь, только мне надо... ТП к тебе, можно, ТП? ТП? Да. Ты гонишь? Ой. Я не знаю, что я конечно, ничего. Я Да, я гоню, Я, на буду на эсминце, если ух Я не Сейчас догоните, пожибем, слышишь. Давай, давай. Вот давай, хочу... давай, давай, давай, давай, давай, Вот давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Ты шо? Суток спалив на. Ой, ой-ой-ой, как буду бы спаливна. А я не могу точку стрелять, у меня нету. У тебя есть, у меня нету. Рано Вот. Ой, слышишь? Мы, мы, мы договоримся ведь. А! Ранила? А, я могу что стрелять. Что такое? Вот такое... А вообще как стреляется вообще. Так, что такое Ух. Ух. Так. не, Это оно отскакивает. Отскакивает, блин. Нет. Я возрастать сюда. Ой, нет! Стоп, а ты ч? Ой-ой-ой, сто стой, стой. Мы сейчас задний еще наблюдает. Задний еще добрый, без задний. Или задний. Быстрее. Давай! Да задний, ты что? Стреляй! Ну блин, не могу! Сейчас. Понял, давай. Чунь, же, давай. Оля, оля. Давай, давай, давай, давай, давай, ну. Сможь. колесо, давай. Понял, давай. Ты ч ⁇ давай, понял, давай. Наконец-то дрифтово. О, какая машина. Люблю такие тачки. Прокаченые. Люблю такие тачки закачанные. Смотри, скажи, прокачу тебя. Эй, ну не в меня, что ли, ты что-то нечестно. А, давай сажусь. Я проводю позвоню. Давай сяду. Давай, а, знаешь, как круто, спецэффект. Честно, спецэффекты мы ее Ну честно, ты взялись спецэффект. такая, она была целая, слышишь? таком же состояния вернула. Ты же ты через не можешь, охренела? Пана! Понятно? Что ты так на телепортируешь чему? А телепортирую что-то? Ну даже что ты? Спустя не было. Где ты там? Где ты там? Где там? Еще сто семьдесят километров идти. Ой! Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, вот, давай, а давай, знаешь, поедем с такими средства,